Продажи упали. Исчез боевой дух сотрудников. Менеджеры по продажам оправдывают отсутствие дохода кризисом, несезоном и политической ситуации. Вы работаете на компанию, а не компания на вас. Тогда вам точно нужны практические тренинги по продажам от компании «Мастер Продаж». Звоните сейчас 079-41-1313 13 или зайдите на сайт masterprodage.md и закажите обучение по продажам для вас и ваших сотрудников. Это обучение на 75% состоит из реальных практических тренировок. Только умение применить обучение в жизни отличает профессионала от дилетанта. Практика по продажам в компании «Мастер Продаж». Для уточнения деталей звоните 079-41-1313. -13.